Здорово, с вами Андрей Павленко и Иван Архипов. Сегодня мы будем хакить. Ну, хакерство, не хакерство, но своеобразная издёгка. Короче, мы такую хуйню от Овер один 1 нашли. Надеюсь, Это вы мой его... Любимчик. Надеюсь, вы его уже знаете. Опс. Для того, чтобы нам... У меня даже две версии. Спаймер краб, спамеры краб 1 Нам важен спаммер краб 1 Команды остановятся. Ребята, У меня уже такая. вот у нас вот эта команда и нам надо спамера. Перейти закупок спамер мы туда Теперь вводим следующую команду. Желательно вторая версия. Вводим на точку вопрос. Ставим, например. Здесь надо идти Потом И дей. Дей. Дей. секунду. Секунду. Я поставлю лыку, сколько будет больше прядиться, ну то есть больше будет реквестов за детской. И пишем. Все, пошла. И давайте проверяться в этом. Мне уже до пыль вот эти приходил. О, пошел. скоро, ребят, короче, здесь возьму, скачаю Кайлинукс. О, еще один прилетел. Скачаю прошивку Кайлинукс на Windows ну? и начну тоже снимать ха хакинг, не хакинг, но ну, ну, использование Кайлинукс. Да. Кайлинукс, У него пока появился. Да, это полезная штука. И он говорит обо мне похоже. Нет, неправда. Я считаю его хорошим Так. Только мне сначала, ребят. О, еще одна И, короче, таким методом можно разыграть друга на 1 апреля. А ты, не верю. И вот с такой хуйней можно разыграть друга. Ваньку не удалось, конечно, у него, конечно, батарея маленькая. Но у меня начало такая фигня уже. Да. Мы уже с одним другом так сделали, это, короче, называется, как нам рассказывал овербайфер один, телефонный флуп. А -а -а. Хотя это запрещено уголовным, но... Ну, вы поняли, короче. Вот мне самому приходят смс я как жертва. Я их не читаю, я их просто... Вот у меня уже в термосе вот такая хуйня накопилась, вот это желтая... Что идет, а вот, что ему надо отдохнуть. КТП 429, что значит слишком много отправок, надо ждать. Мне выходит таких сообщений 5, и потом уже выводится вот как меня, что СМС нет. Да, и СМС отправил. Вот сейчас пятая, ой, шестая уже, блин. Да, у меня шесть таких будет, Может ли седьмая. Бывает по-разному. От... Вот, все, отправилась, и мне сейчас отправится смс. По-моему, то ли от четырёх, или от трех. Это, это зависит от мощности железа. Да От мощности железа зависит, сколько смс-ок ты можешь в секунду получить, не заключив восьма. Раз тут сервер перегружен, так что задержкой тут постараться надо. Ладно, с вами был Андрей Павленко, Пока.